Да, и вы новую тему начали. Это что? Интернет-образование в да? Это я послал. Это сообщение. Оно у вас должно быть. Да, скорее, я просто не успел. У меня день такой перегруженный был. Как и многие другие, дни, к сожалению. Вы можете в двух словах так? Дело в том, что э, больше переход на онлайн, в общем-то, для э, более э, слабых связанных средств, для тех, кто для студентов из э, э, более низкоплачивого, оказался намного более э, разрушительным, чем для студентов из более высокоплачивого. <coughs> То есть для всех не очень. В целом, оказалось, что это вообще не очень хорошо. Это, это анализ, грубо говоря, весеннего семестра, да? Да, да, да. да, да. Интересно, очень интересно. И вот. какие и факторы это... приводятся? То есть тут... Вот, то есть, то есть данные, данные, в принципе, такие. То есть то, что в школах, значит, те, кто между третьим и восьмым классом, угу они получают, они, у них где-то будет порядка 70, меньше 70% от того, что они могли бы, должны были бы получить. Подождите, одну секунду. А, ну там же совсем чуть-чуть. Они не, они не успели войти. Это же в Израиле семестр не так давно кончился. У них же учебный год кончается там, не знаю, в середине июня или в начале июня. Да. Так... Вот. Еще Но, что... рано анализировать, Они, основная масса просто не могла адаптироваться за, за такое короткое время. Ну вот. и, и какие факторы? Все, все, все, все равно я вас слушаю. Извините. Ну, грубо говоря, э, э, то, что... Э, более, больше шансов, что они возьмут, э, скажем, будут перерывы у них в образовании. И, э, и это, в общем-то, там примерно э, э, в полтора раза увеличилась разница между э, группами студентов, которые э, зажиточных из зажиточных семей и более бедных семей. Вот. Но аналогичная история для э, школьного образования. А вот. первое, это вы говорили про колледжи и университеты, да? Да, то есть там, и, там они рассматривали и колледжи и университеты, и также обычное образование, вот это вот 12-12 классов. То есть большой кризис был у тех детей, это, гру, грубо говоря, это в основном кусок апреля и май, и там совсем... Во-первых, да, то есть да. там два момента, то есть там и и разрушение и вот, то есть нормального, ну, нормального ритма обучения. Угу. Вот. И второе, и второе, и второе, э, э, финансы. А какие нужны финансы для онлайн? Наоборот, кажется, что это очень дешевая... Они общие, э, э, общие... Нет, это платить, платить за обучение. А в школьнике вообще не платят за обучение. Но, грубо говоря, если ситуация не очень, не очень хорошая в семье Уф. финансовой, это не может не оказать влияния. А, вы имеете в виду предстоящий семестр, скорее, чем то, что было весной, да? И то, что текущий, там, этот самый, тоже уже. Ну, предстоящий я имею в виду после 1 сентября. Да. Сейчас же каникулы. Да. То есть, можно либо говорить о том, что было весной, в конце весны, а, да, либо о предстоящем это... семестре. Да. Можете посмотреть, Хотя вот я... есть бы... страны, в которых там в августе... Я вам, я вам прислала, это самое, это тоже будет. Вот. Ну, да. Ну, если хотите по -по показать, вы любите показывать, чуть-чуть хотя бы мельком, чтобы увидеть заголовок. А что хотите, вы хотите, я показал. Сейчас минут. Скриншоты, ну, да, если вот вторую если за, запись мы может сохраним, это я как бы заново ее начал писать. Ну, вот я писал, это сейчас открыл. Там, Что вот. Да. вот, можете посмотреть это самое, то есть там вот абстракт. Mm -hmm. ну, вы можете в двух словах говорить, потому что у меня чтение абсолютно асинхронное. Есть, вот, но ну, я вам, я, в принципе, основные вещи я вам сказал, то да. есть вот этот вот. Хорошо, хорошо. И... Э вот, пожалуйста, то есть тут есть э, вот, говорится, что школы, вообще 그... я, я с вами согласен еще вот в, в каком аспекте, Александр мне кажется, у меня есть еще одно объяснение, э, вот эти публичные школы, обычные там же уровень учителей, к сожалению такие, относительно простые люди идут в, в учителя. В отличие от хороших частных школ, да? И в общем продвинутые да. Продвинутые я, людям, я, я, я того, Учителя идут, от, это, к сожалению, похоже Израиль на Америку, в основном те, кто э, не смог ничего это самое. Их... Да, да, да. Ну, потому что очень скромная зарплата. Я к чему? Что людям продвинутым, допустим, в частных школах, можно предположить, что там хорошие как раз учителя, им переключиться вот в новой ситуации, там, переключиться на Zoom и так далее, они могут. А люди более скромные, просто у них это само переключение заняло столько времени, что оно скомкано получилось ничего хорошего. Да. Их надо хорошо обучить, чтобы они там, я не знаю, летом успели их немножко подготовить или нет. Чтобы они по, по Zoom начали хороший семестр, и там Академия Хана, может быть, они в Англии, им, им легче с, с Академией Хана, а не английский. Вот Академия Хана, но, но вы, вы, вы слышали, мы же беседовали вот с Ильей. Ну, и, его, и я мой. это представитель вообще элитного образования. Для него даже обычные, продвинутые обычные школы, это ничто. Вот. Ну, он считает, вот это вот, я, кстати, с этим не согласен, что нужно, гру, грубо говоря, у него вопрос такой, почему сейчас скажем так, нет Эйнштейнов, и как вот сделать так, чтобы они были. Ну, правильно? Ну, да. да. Почему он говорит, почему там тогда, сто лет назад, было вот куча вот гениев, а сейчас нету. Но у меня, в общем, у меня мнение другое, что должно быть масса именно хороший, именно средний уровень. Ну да, сейчас наука стала коллективная. Дело в том, что еще лет 150 назад гениальный человек мог включить в себя современные ему основные знания человечества. По крайней мере, лет, ну да, 150, ну, по крайней мере, в его области точно совершенно. Ну, а 250, и в очень широкой области. А 250, пожалуй, все. Да, да. И тогда он мог и своему ученику это передать. То есть, действительно, это возможность что? А сейчас нам надо срочно бороться за молекулу, чтобы наша жизнь была не 120 лет, а немножко больше, не, не так уж много требуется, если человек э, учит там физику, математику, а с другой стороны он хочет хорошо выучить программирование и, би, и биологию, и, может быть, литературу, но ну, ему надо там в два раза или в три раза больше получиться в университете. Ну вот, если продолжительность жизни будет 200 лет, у нас хватит. И может вернется снова эта ситуация, когда будут универсальные умы. Знаете, что нужно, чтобы люди, которые, которые были там, это самое, допустим, лет хотя бы там 80-100, чтобы они функционировали как сейчас, хотя бы как люди в 50. Так они, а, ровно... Потому этом, они как сейчас люди в лет. Нет, нет, вы правы, но вы это, правы. В общем-то, и они будут большую часть времени в этих самых... Нет, местах, Александр, там, там, и, конечно, идет речь о том, чтобы молодость и молодость мозгов сохранялось, конечно же, не быть стариками от 80 до 200 лет. Конечно же, вы, вы правы абсолютно. Чтобы у человека молодые мозги были намного больше период времени. И тогда он сможет снова впитать, то есть чтобы воспитать учеников, сам человек должен впитать вот эти знания человечества, и он сможет передавать их в органической форме своим ученикам. Вот может быть такое вернется. Ну, ну, нужна молекула. Я предлагаю всем все все бросить и заняться наукой о старении. Вот у меня есть знакомый Леонид Пешкин, который в УО Он вы не не пересекались с ним случайно? Как его фамилия? Пешкин. Нет. Леонид Пешкин. Он в Гарвардской медицинскую как раз большой лаборатории, которая вот проблемами, вот, надо как, как бороться со, со старением, на ой, как, как же эти микроскопические очки, на которых все такие полупрозрачные, на которых да, э, дафни, дафни. вот на, на них и на прочих, значит, молекулярные и прочие механизмы. Надо все усилия, мне кажется, тут, туда, конечно, уже у нашего поколения маленький шанс, хотя какой-то крохотный, может, еще имеется, скачать в тот поезд, где будут жить вечно, да? Ну, или, по, или по крайней мере, я надеюсь, даже не но хотя бы, что удастся там существенно продлить активную жизнь. Ну, да. Хотя ну, бы это. молекулы. Так, и, и, и Илья, вот он, он, он к этому. Ну, а мы действительно, чтобы пока сделать массовую, хорошую, потому что Массовая система образования, она совсем зачахла, да? Она в Израиле, скажем так, она оставляет желать лучшего. Да, да. Скажем так, давайте, скажем, очень-очень мягко. Она зачахла, но ну, это Израиль, это часть явления, которые с Америкой связаны и так далее. Действительно, я еще так это пытаюсь формулировать, когда много учеников и всех надо учить по 12 лет в школе, а потом еще 4, лет, 4 года в колледже, да, то да. просто количество талантливых учителей в обществе недостаточно для этой цели. Когда в школе учили даже по-скромному, в Советском Союзе была восьмилетка, да? то для тех, кто учились уже 9-10 класс, у них были очень хорошие учителя, можно было для них иметь хороших учителей. И в институт шел какой-то процент людей разумных, И состав учительский был доста достаточно. А когда общество стало богатым, вот к тому разговору о том, что мы говорили, на что американец должен тратить деньги, да? И они сказали, мы теперь все хотим долго учиться. Так денег там много, но способных учителей -то в среднем, там, способных людей в обществе какой-то процент, значит, приходится менее способных как бы, учителя. Вот такая моя концепция. И поэтому очень ценно Академия Хана, когда гениальный учитель делает себя доступным миллионам людей. Вот вы знаете, тут это на самом деле проблема, поскольку, насколько я могу понять, личное взаимодействие между учеником э, и э, учителем персональной, именно вот непосредственное взаимодействие. Оно действительно для очень многих, ну, особенно для вот именно учеников, э, э, именно школь, для школьников, оно, не, оно очень важно. Это мы, в общем-то, для нас это не столь важно, ну, мы, так сказать, возьмем, мы, мы изучим, мы посмотрим материалы, все, и э, нормально. И то в какой степени желательно получить какой-то, что называется, фидбэк. А для них это существенно затрудняет. Я согласен. И нужно искать творческие пути, как использовать Академию Хана как костяк, но вокруг нее сделать что-то такое, чтобы у ученика был персональный коучер, да? Даже персональный коучер. И какая одна... Как вы здесь сделаете, чтобы был персональный учитель у каждого ученика? Это вообще невозможно, не хватит ресурсов. Сегодня не хватает ресурсов, когда учитель 30-35 учеников учит, да? А как вы знали? Вот, вот у меня учебу. просто вопрос. Вот конкретно у вас, сколько было учеников в классе, когда вы учились? Ну вот, я жил в микрорайоне, поэтому до восьмого класса было вообще много, там около сорока. А потом я перешел в физ-класс, и там уже ну тоже 30. 30, около 30, может немножко больше. 30. Ну вот, да, у нас там тоже у нас было относительно немного 27. Да. Сейчас какие-то там крики, что там чуть ли должно быть там не, меньше, не больше 15 человек и так далее. Потому что... Не слаб... знаю, мы вот учились и вроде как все нормально. Потому что у слабого учителя нет харизмы. Если ученика... Учит человек, который по силе, по силе мозгов, по силе душевных, слабее, чем ученик, дети это чувствуют мгновенно. И поворачивается к нему спиной. И он, конечно, не может собладать с классом. Вот. И поэтому он просит маленький класс. Ну что, с большим он не может собладать. Потому что он более слабый человек. А сильных людей не, не хватает. Какой выход? Вот у меня есть выход, но я сначала риторический вопрос задам. Как выйти из этого тупика? Как выйти? Ну, во-первых, понятное дело, что как нас, если нас брали в физмоклассы, были по определению ученики, которые, в общем-то, будут ну да. учиться, они будут это сам создавать. Отобрали элиту, и им дали отличных учителей, да. Ну, а остальных как? Ну, и не то, что отличных, отличных именно тех, которые, именно людей, которые знали предмет, которые умели его преподавать. То есть они, им не нужно было тратить деньги на организацию, на управление и так далее. На, на вот воспитание. Я Правильно? Знаю, были отличные учителя. Они и, и как знатоки там физики, математики были отличные, и с детьми умели, это были сильные творческие люди, и таких людей смогли набрать в вот эти из школы Ну да. Теперь, а что с остальными? И, и, и со, с остальными ситуация все-таки была лучше, чем сейчас. Почему? Учились... Да, да учитель, не менее, была лучше, чем сейчас. Я, почему? Я, я вам скажу, лучше. В Школе лучше. Хотя, хотя были классы большие. Опять. Потому что в школе учились 10 лет. И общая масса учителей, требуемая, она не была слишком большой. А еще лучше была ситуация, когда была восьмилетка. Вот мой зна знакомый проф проф профессор, он наблюдал, он уже пожилой человек, он наблюдал весь этот период. Он сказал, что когда от восьмилетки пришли к десятилетке, со временем качество студентов в университетах упало существенно. Вот, так все-таки, возвращаясь вопрос, а что же делать? Потому что решение есть. Решение есть. Решение и есть. Ну, понятно, себя? самое простое решение – это увеличить количество, уменьшить классы. Нет, и это не решение, потому что будут, придут серые люди. Вам придется тогда обескровить все стороны жизни. Всех, кто мог бы быть хорошими врачами, или инженерами, и так далее – Отправить в учителя, и некому тогда будет нас лечить или там строить новые машины или компьютеры. Надо из предположения такого разумного исходить, что количество таких сильных творческих людей в обществе, ну там 10-15% общего количества, да, не намного больше. У вас, как у начальника газплана, есть задача, а как их распределить? Надо в значительную часть дать школы. Но... Дать что? В школы, ну, чтобы как учителя были, да? Да. И, и действительно, когда мы были с вами школьниками, детьми, то в Пет-институт ПЕТ было так же хорошо идти, как и в инженерный институт, да? Хорошие но дети, нет, но, и, но... да? Это, да. Хотя, хотя, в общем, не в такой степени. Все-таки это самое, что менее престижным. Ну, Нет, может, у вас так. Ну, я не говорю Москве об МГУ. Это, в Москве точно считалось менее. Ну, подождите. Ну, в, в обычный инженерный вуз и педагогический. Я не говорю об МГУ. Я говорю Нет, об среднем инженерном вузе против педагогического. Это одинаково. Во-первых, мы видели хороших учителей перед собой. Да? Мы хотели быть такими, как они. Во-вторых, у учителей там отпуск был длинный, да? И зарплата, между прочим, не хуже, чем у инженеров. Мы не чувствовали, что да. учителя живут хуже, чем инженеры. Да. Поэтому вполне шли. А все-таки решение есть. Решение такое э, талантливых учеников намного... Вот и возьмите школу, способных учеников в ней больше, чем учителей. Ну да. И что? А если делать разновозрастные классы? Так, чтобы старшие дети из способных, они курировали еще и младших. Младшие там все там учатся по системе. А, обучать это самое, да, обучать, то есть это... Курировать. Понятно. Курировать. И он бы еще бонусы какие-то получал там, за, за это там, не, не знаю, какой-то стимул важный. А, а, а дело в том, что это бы, это, это естественная потребность у человека. Лю, люди очень любят быть такими, э, как, как это говорят, ну, ментор это плохой слово какие-то хорошие слова есть в русском языке, на, на, наставниками младших, да? Да. Старшие дети, они очень хорошо и, и это на них хорошо и в будущем подействует. Почему? Потому что, когда ты объясняешь кому-то, то твои знания очень углубляются. То есть, для, для детей продвинутых это было бы чудесная форма самоусовершенствования. и кроме того, младшие дети, они бы получили прямую опеку. Вот, такой, вот у меня такая мечта о таком разновозрастном классе. А, кстати, одновозрастные классы еще и плохие тем, что там высокий уровень конкуренции. Их вынужденно сделали, потому что вот этот поток немецкой школы, о которой вы так красиво говорили, он был основан, еще не было тогда, а в виде уроков. Что учитель должен стоять и рассказывать ученикам одно и то же, ну, ученикам одного возраста, да? рассказывать ему. Ну да, но первоначально планировалось первоначально в системе, что это будет не одного возраста, а одних способностей. Но ну, как, оба... Они же должны уже одинаковые знания к этому машине. Да, ну, они должны тоже... набрать одни и те же знания. Да, да, но да, способности разные. У людей. Способности, да. Я, я помню то, то, что вы при, при, присылали этот материал. Что там да. выше 1,5% шли, грубо говоря, в доктора. 100% это в гимназии. Грубо говоря, там 5-6% это, это, скажем так, специалисты. Да, да. И выс... Подождите, самое высшее слое это 5-6% или там было еще... Нет, самое высшее слое это 1,5%. А? По-моему, даже полпроцента. Или полпроцента, которые должны были... Уже у руководства государством. Да. Как говорится, высшую элиту. Да, да, да. да, да. И, и это, это очень правильно. Я с вами согласен. Это как бы этапы школы. Но внутри самой школы, в каждом классе, они должны были быть более-менее одного возраста, чтобы иметь знания и идти дальше. Да? А тут открывается совершенно новая возможность. А в ешивах этого нет, да, там все ученики в одном, в одном большом голубочнике да. и как-то они справляются, ну там друг, друг там, что, что в ешивах, я не знаю, может вы лучше меня знаете, я да. знаю это очень поверхностно. Ну, понимаете, это вот это самое, там опять-таки должна быть возможность, грубо говоря, людей выкидывать, Точнее, учеников выкидывать, если они слишком это мешают. Вы имеете в виду ешивы или вот то, о чем я? Все, ä, принятие всюду. Вот в обычной школе, к большому сожалению, это резко ограничено. Ну, И да. в ешивах как раз более возможность есть. Хотя вы, вы знаете, мы, мы, мы с вами когда были детьми, это были, ну, суперредкие случаи, когда кого-то... Знаешь, это были суперредкие именно потому, что, грубо говоря, что люди, в принципе, знали ученики, что если они будут себя плохо вести, ну, они, они попадут именно в эту категорию. Но не от того, что там не было. Там были люди, были де дети, иногда из неполных лет отстающие были. В, Класс... Нет, а в классе это другой, было парочку, а? двоечников... Нет, да. Нет, нет, отстающие – это другое. Имеется в виду те дети, которые мешают другим, которые разрушают вообще процесс обучения, мешают другим учиться и так далее. Вот я возвращаюсь. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите еще раз, что это исходит из того, что статус учителя очень понизился, но не напрямую из-за того, что маленькая зарплата, а потому что в учителя пришли слабые люди. И дети с первого класса это чувствуют. У них другая детская культура возникает. Они больше уже внутрь себя обращаются, чем к учителю. Ну, в какой-то степени, да. Ну, ну, вот, вот, я... Вот подождите, а о, о микрошколах это Арам что-то прислал, мне кажется, да? Вот я мечтаю... Кстати, есть Борис Сильверман или как основатель лице в Израиле. Он на меня обидится, если, наверное, это видео будет в интернете, а я ошибся в его фамилии. И э, такой замечательный подвижник. И как-то мне так повезло, что у меня с ним возник личный контакт. Надо к нему вернуться. Потому что он организатор. Он лицеи в Израиле, причем несколько успешных лицеев, целую сеть организовал, один за другим. Он организовал лицей, в него вселял жизнь, процесс и шел организовать следующий лицей. Вот все-таки эту систему, если бы попробовать, Академия Хана плюс разновозрастные классы. Что с разновозрастными? Вы, вы знаете, под Ленинградом еще в советское время были разновозрастные пионер, пионер лагеря с разновозрастными отрядами. Это был такой эксперимент. И даже Илья Дворкин, он знаком с активными основателями этого движения. И там вроде бы очень положительный был опыт. Когда старшие дети опекали младших, и это была целая иерархия. Ну, может быть, это имеет это. Вот, вот такие дела. Какие-то еще у вас, конечно, богатые темы. Мы вас отвлекли от анализа вот этой эпохи Пруссии и религиозной, да. Ну да. Рожная жизнь того времени. Подождите, какой-то обед протестантизма, да, вы, вы говорили? Это плюс еще весь протестантизма, да. плюс Я, еще... Повторите ее название, чтобы она осталась. Это пиетизм. Пиетизм, да. Вы, вы как раз о пиетизме хотели рассказывать, да? Да. Да, вот это как раз то есть, как это произошло. Но вот вы можете очень подробно почитать вот про этот самый про вот, э, вот про петизм в этом, в э, вот то, что я послал, эту книгу. но ну, книга фактически. Ну, да. Но у нас, как вы понимаете, не всегда есть время читать, но у вас зато есть возможность какие-то хорошие мысли сказать, которые вам близки. Ну, да. Я считаю, что это нужно. Ну, ну, хорошо, но может еще что-то скажет интересно. Вот, то есть у него, я понял, что какая мысль у Арона, у него, в общем-то, что, что в принципе, он считает, что очень много взято от там, скажем так, подхода, который был взят вот, из э, Стора, там, там, много, там много всего, много всевозможных вещей, которые были которые были одна из вещей например это, это крайне уникальная ситуация которая сложилась тогда в пруссии с одной стороны очень хорошее знакомство с вот этогосп с людей элиты который он знал как, как им знал как обращаться вот с, с властями. Это вы имеете и... в виду основ... основателя? Да, основ... основатель. да. Это... Произнеси чего... имя, если можно. Спейнер. Спейнер. Спенер он... и последствия Франки. Да, и, и Франки. То есть он, он был совершенно в близких отношениях с руководителями, с руководителями государства, да? Да. Вот. Ну, может, они вот как-то как понять, потому что были пятиста, они были в, в разных это, в разных местах, вот они пытались сделать, но в общем-то в остальных местах ничего, ничего, в общем ничего не получилось Им не давали. А тут, а, а кто был, еще раз, кто был руководителем государства в тот, в тот момент? Ну вот это вот одна из совершенно замечательных э, личностей в этом плане, которая фактически создала эту возможность, это Тридрих Вигрим Первый. Да, да, вы, вы, вы о нем говорили, по-моему... По-моему, ну, вы все время хотели еще более развернуто о нем говорить. Я более развернуто. Но сейчас, извините, сейчас же без 20-11. Ну все, все, тогда. Все. Давайте это самое. Постепенно, я вам тогда... Постепенно можем сворачивать. Постепенно можем сворачивать. Давайте это самое. Потом вот мы, когда во вторник я, может быть, подробно вот именно на эту тему расскажу, потому что сейчас у нас была в основном другая тема. Все-таки мы, мы не можем... То есть даже у нас было две темы, не можем три темы в один... В один. Нет, мы, мы как раз готовим, вы, вы правы совершенно. Мы, мы, мы готовимся к следующей теме, это важно. Вот, допустим, я уже понял, что у вас много материала, если вы хотя бы минимальные слайды делаете, ну, слайды, я не знаю, там, фрагменты из PDF, там, чего угодно, то ваше изложение, оно очень интересным становится. Хорошо, я тогда это буду это сделать и да. это постараюсь это сделать. Прекрасно, прекрасно. Потому что я знаю, ярох ждет ярох ждет этой темы и будет очень здорово. Ну хорошо. Так, ну тогда я уже останавливаю